Вот сегодня 30 апреля, всем привет. Вчера вы завезли опилки, вот такое его количество. Такой маленький японский грузовичок, но он был очень широкий и с высокими бортами. Поэтому вот такая кучка. купили еще известь взял 20 килограмм в каждой мешочке по два килограмма известь комковая не гашеная придется гасить ее что то на нашем рынке нету нормальной извести с такой сыпучей в общем пришлось брать вот это ну и взял мешок цемента 400 -го. здесь 50 килограмм итак алгоритм действий такой вот с этой кучи берем насыпаем мешок опилок несем его поближе к домику вот сюда где вишня высыпаем вот на это место Добавляем цемент, ну, наверное, около литровой банки примерно на мешок. И разводим известь, гасим ее, и ею же вместе с тем, как выносить ее в опилки, будем ею также сразу же и увлажнять эти опилки. Все это потом перемешиваем. Вкладываем в мешки и поднимаем наверх на чердак. Дальше уже будем засыпать. Ну вот такой мешок, вот такого размера. Ну будем заполнять почти что до верха. Оставлять место для того, чтобы можно было завязать его на удавку, на веревку и поднимать вверх. Ну а дальше посмотрим как будет. сейчас будем гасить известь никогда этого не делал но, как написано в инструкции берется пропорция один к одному у нас здесь два килограмма извести в мешке вот она я думаю так все высыпаю в ведро и заливаю пол ведром воды ждем пока пройдет реакция потом размешаем и можно уже будет использовать Пробуем. Пошла реакция. Что-то как-то вяленькое идет. Вот здесь такие камни. Это да. на известь-то как будто не похоже. Будем ждать. Ну вот приключился такой конфуз. Сейчас прочитал, что известь гасится 24 часа. А лучше до 36 часов выдержать ее времени нету ждать это ну, хотя он камни то разваливается. сейчас попробуем другой способ в общем это пускай стоит как мне тут подсказали ее нужно заливать горячей водой Ее можно уже использовать достаточно быстро начинать сейчас скипятим воду на костре и попробуем ее в кипяток бросить посмотрим что получится Ну, поставил воду греться сейчас как закипит ну или станет хотя бы очень горячий попробую туда вкинуть вот еще два килограмма и здесь посмотрим какая здесь реакция будет ну, вот пока разводил костер ставил кастрюлю подошел а вот здесь вот уже вот такая вот петрушка вроде как растворяется может, этого мне и будет достаточно. Но вот эти камни, может, это просто камни? Ну Не знаю, в общем, пускай стоит, как стоит. Сейчас с горячей водой попробуем эксперимент. Ну, это, по-моему, вообще камни какие-то. Неужели такая известь? В общем, пусть стоит. Ну, вот прошло, наверное, минут 20 уже. Такая костер разводил. Вот у нас здесь такая реакция происходит. Ведро горячее стало. Ну потихоньку растворяется. Наверное, я не думаю, что я буду ждать 24 часа. Потому что сегодня я решил работать и засыпать этот чердак опилками. Поэтому сейчас вот здесь растворится. Посмотрим заодно у школе, развел костер. Как там будет реакция происходить с горячей водой. Но ну, будем сегодня засыпать однозначно. Но что-то ошибка. Густая, как сметана. Наверное, надо воды будет еще добавить. Но ну, а так, в принципе, сейчас, если все таким образом будет далее растворяться, а оно, видимо, и будет. Сейчас еще приготовлю посуду. Засыплю. И пускай стоит. Ну, реально работает. Так, а у нас там пока вода закипает. Сейчас следующую партию сделаю. Но вода у нас почти что уже закипает. Ждать не будем, пока начнет бурлить. Сейчас вкинем в горячую воду и звездку. Посмотрим, насколько здесь быстро будет процесс происходить. Вот здесь как кипит. Ну, собственно разница никакой нету скорее всего также придется подождать минут 15-20 она растворится чуть-чуть остынет можно будет ее еще раз доразвести что слишком сильно консистенция получается ну и все и начнем уже с опилками работать в общем прошло еще 10 минут вот такая у нас сметана получилась в опилке лить я такое не буду, потому что она не будет литься. Разведемся еще, наверное, раза в два или в три, чтобы опилки можно было пролить этим. И все. Вот интересный момент. Кастрюлю уже сняли с огня. И вот в горячей воде вот такая реакция с известью происходит. Стоит сама по себе кипит. В холодной воде, конечно, все было по-другому. вот она уже вся растворилась в общем по итогу поскольку я первый раз все это делал теперь я точно знаю что лучше всего заливать кипятком ну или вот так вот на костре нагревать воду и гасить и известь. В общем, варианты побыстрее получается Итак, вот здесь два мешка опилок сейчас добавляем Известь, добавляем цемент Все это перемешиваем Укладываем обратно в мешки Поднимаем наверх и засыпаем Полости на крыше уже наверху получилось 5 штук сейчас мы начнем сюда укладывать опилки все делают по разному я делаю так для меня важно чтобы в доме было тепло и не заводилась всякая гадость сверху потом можно будет еще пролить известкой вот. сейчас будет сохнуть сюда вошло вот в эту часть пять мешков ну вот можно представить сколько еще нужно замесов сделать продолжаем работать Закончил я работу по утеплению потолочного этого перекрытия, чердака. В общем, вот такая картина получилась. Вот если учитывать жилую площадь домика, не считая веранды, 16 квадратов. Вот, вот на эту квадратуру наверх у меня ушло 30 мешков опилок, 100 килограмм цемента и 20 килограмм извести. Тот метод, которым я вносил известь в опилки, он мне не нравится, потому что он малоэффективный. Вручную перемешать такой объем и до однородной массы ну, проблематично, поэтому... Я сейчас разведу звездку и из лейки сверху еще пролью все вот это дело. Всю площадь. Хуже не будет. Тем более немножко осталось. остатков извести хватило вот на один пролет на одну нишу вот пролил так как пролил но впитается то в общем все оставляю так считаю работу оконченной я так считаю. Самый большой масштаб был выполнен. Все засыпали. Но ну, а по поводу работоспособности метода такого утепления покажет время. Поэтому будем наблюдать, смотреть в течение лета буду залазить сюда и проверять не завелись ли здесь нежелательные соседи это вот остатки камней выкинул сюда в общем если же нежелательные соседи не заведутся за лето ну можно считать что все это дело работает на сто процентов но вообще Цемента как бы немало сыпалось. Не думаю, что муравьи там и всякая гадость выберет для себя такое место жительства. Ну, в общем, посмотрим. Всем пока. Буду делать следующий ролик.